Говорят, что отечественные полицейские э, очень слабо дружат с физкультурой. Ну, я им помогу oh, сейчас. Sorry, sorry, sorry, sorry. Давай, включай вторую передачу, дядя. Физкульт, привет внутренним органам охраны правопорядка, oh, блять.